Да. Пока ничего. Еще занят под заказом. Но минут через 15 А? На переезде стою. На переезде стою. Да, да. На ту сторону, да? Что? деньги в ДПС. Да. День, день, так, слушаю вас. Зайдемте вас налогового проверить. По Больше вам ничего не надо. Причина остановки какая? Причина остановки, причина остановки мне назовите. Причину остановки назовите. Причина остановки назовите. Да. Причина остановки громкая и отчетливая. Причина остановки. Незаконно. Незаконное требование сотрудника милиции я исполнять не, не буду. Вам понятно все? Вам понятно нет? Ваши требования незаконно Проверка документов. Я сказал вам ваши требования незаконны. Вот пристегнулась. А вы меня останавливаете на перекрестке? Я по вашему размаху остановился. Все вопросы через прокуратуру решили. Вот так я с ними разговаривал. Здравствуйте Кому тут поклон мои налоги не дают? Налоги вы хотели мои налоги узнать? На каком основании? Пожалуйста, объясните На основании соглашений между налоговой инспекцией Так, и органами так представьтесь, пожалуйста Специалист первого разряда Харидина Елена Васильевна Так, так И как вы собираетесь у меня налоги проверять? У меня с собой база База? Лицензию покажите на программное обеспечение у меня полное право на свой компьютер у вас должна быть лицензия, что у вас лицензирована на обеспечения. обеспечение. Предъявите мне, пожалуйста. По первому требованию должны предъявить. Мы вам ничего не Почему хотим. вы не должны? А я вам почему что должен? Вы нам ничего не должны. Почему вы вас сотрудник предложили... ГАИ останавливает, как он имеет право третьему лицу вы мои вам документы предложили... передавать? Объясните. Вам предложили подойти так. и узнать, Так. Если у вас задолженность У меня нет задолженности. Я не обязан никому ничего доказывать. Вы здесь стоите незаконно. И на вас будет подана жалоба в прокуратуру. И на него, и на вас. Понятно вам? Пожалуйста, это ваше право. А вот так. Все, еще вопрос есть? Вы не имеете, товарищ сотрудник, мои документы передавать третьему лицу. я не сказал, что я ваши документы. Вы хотели у меня, а сейчас на вас будет жалоба составлена, на ваши, на превышение должностных полномочий. Миша, не останавливайся здесь никогда, никто тебе ничего не сделает. Да я раз не остановился, за мной гонялись. Гонялись? Ну, ты ко мне обращайся, я тебе помогу. А с вами, товарищ Савин, мы встретимся в суде в самое ближайшее время. Мы вам немножко поможем хорошую характеристику получить перед вашим уходом в Кострому. Значит, вы отказываетесь, да, программное обеспечение представить, да, женщина? А предписание у вас есть на проведение рейда? Тоже нет? У нас есть график? Установка. Нет, у вас должно предписание быть. Где оно у вас? Вы ко мне никаких претензий не предъявляю. Я к вам не предъявляю. Не предъявляю. Я, я хочу... Я, я могу по первому требованию, вот то, что вас прошу, мне должны предъявить. На основании чего вы здесь... Может, вы зашли деньги заработать. Понимаете? То, что вы в форме сидите здесь, с ноутбуком, это ни о чем не говорит абсолютно. Вам съемку тоже вот. никто не разрешал. Не а я, я, мне не мне нужно ваше разрешение. 183-й федеральный закон разрешает мне произвести э, съемку действий должностных лиц, если вы не знали об этом. Если вы будете вот, без формы, в гражданке, я у вас подойду и спрошу разрешение. Если вы все по закону делаете, вам бояться нечего. До свидания. До свидания.